Всем привет! Ученые выяснили, как стресс разрушает мозг, как тот самый мозг питается и какие сны видят. Подробности, как всегда, далее.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 Довольно долго считалось, что ключ к развитию человеческого разума заключается в росте размеров мозга, но исследователи из Южной Африки и Австралии опровергли это предположение. Дело в том, что размер мозга в ходе человеческой эволюции возрос примерно на 350%, а вот кровоснабжение мозга увеличилось на 600%. Из-за необходимости мозга создавать все более энергоемкие связи между нервными клетками, обеспечивая тем самым эволюцию сложного мыслительного процесса и усвоение информации, возрастала потребность в кислороде и питательных веществах, которые обеспечивают, Обеспечиваются притоком крови. Два отверстия в основании черепа позволяют направлять кровь от сердца к мозгу. Отследив изменения в размере этих отверстий, у наших предков исследователи сумели проследить эволюцию человеческого разума.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 Компьютерную программу, которая анализирует активность гиппокампа спящих мышей, предсказывает, запомнило ли животное то, что случилось вчера. Это были самые мозговитые новости науки на сегодня. Пока!